Москву можно большую, но это уже это в другом стране. А, значит, смотрите, оперативная сводка. Это значит все в одном. Поэтому лайк, подписка с вас, и тем самым мы начинаем. А, смотрите, значит, операционная сфотка. Киев, Харьков, Мариуполь, Николаев. Мариуполь, Николаев. А между ними должен быть так, Крым, там у нас Херсон.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 то это не дело. Давайте начнем с Киева. Сейчас там Киеве бомбит много людей. Можно еще начать с Фольвова, Фоль, Харькова. Но начнем, конечно, с Киева. Ведь там рядом Беларуси, логично, что он будет там бомбить. Вот. достаточно много бомбят даже в Харькове. Цель Российской Федерации, то бишь Путина, это Харьков и...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 Рубль падает. Я уже рассказал ролики, могу еще помнить, что выгодно сейчас продавать. Потому что. Не, ну можно еще подать, но еще упадет. Ну конечно же. Ведь сейчас они обратно вернулись. Там с кусками. То есть сейчас будут бомбить и Николаев, Херсон, Харьков. Всякое такое. Кстати, мы с вами еще. Кстати, мы с вами еще комментарии не читали. Я обещаю, что я почитаю.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 Она так раскаляется, там, кто-то там, ДНЛ, РНЛ, потом Донецк, Луганск, половина там украинских граждан. Некоторые уезжают в Россию, это правильно, а некоторые в Украине. А кто знает, я уже не знаю. Там тоже будет какая-то ситуация. В общем-то, политика, политика, еще раз политиком Лайк, подписка и напишите, вы любите политику или нет? Если да, то я снимаю про политику тогда, ведь я вижу ролики, и они набирают про политику хорошие просмотры, лайки, даже не замечаю после такого, думаю, все, нужно сразу заливать и снимать ролик, и говорить про реф только мне нужно еще немножко подготовиться. Да, немножко высказался, вроде бы правильно, неправильно.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 Думаю, вы понимаете. Так, ну там, кстати, о натути, забыл. Э, в Николаеве мавериуполь Харьков, Киев, э, Херсон, наверное, там война просто. В общем, да, 4 региона, которые я назвал, они сейчас забирают машины у гражданов Украины. Это все связано из-за того, что военное положение указали указ, там, мэры, согласились с этим. Для чего это вводится? Для того, чтобы сражались с россиянами, чтобы они уже ушли от страны, и видите, россиян, что вы теперь делать будете с этим. Вы или заберете полностью Украину, или их с кусками заберете. Нет, полностью с Украину не заберете, вы только с кусками заберете. А то машины там... Еще раз, указ про и, рус... и ж мужчины и женщины будут воевать, то есть э... тут нет выбора, тут или с кусками забрать Украину, Киевскую Русь или же договориться с ними, кстати сейчас РФ сказали, что они будут там в новостях там говорить, мешать голоса, говорят, что Киев сдался, всякое такое будет, и вам тоже кстати россиянам будут говорить, то есть все, Украина проиграла, все такое не верьте этим, подписывайтесь на мой тип канал, ставьте лайки, тем самым будем с вами говорить, что нету и нету. Кстати, а может переводчик сделать на английском? Ведь мы с вами уже начинаем говорить, говорим вот на русском. Думаю, достаточно хорошо вводится. Раньше я хотел, чтобы было на английском. Теперь как-то так вот. Так, читаем комментарии. Как машину забрать? На того и на положение? А как народ? Пок.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 Тут писали, я помню в Телеграме, 30 тысяч гривен, если ты пойдешь в команд, Можешь там воевать, получишь деньги. Только себе, ты будешь только воевать, только семье получишь. То есть хороший такая повод пойти воевать, а семье стоит 30 тысяч. То есть есть шанс. А если у вас там нет никого, то есть еще один шанс, если у вас хотя бы остались в интернете деньги. Сейчас, кстати, закончилась эта штука.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 Я хочу монобанк, моноинвестиции зайти продать акцию, вижу, что она будет падать или расти, я вот это только не пойму, то она падает, то она растет, так, грубо говоря, она будет падать, так, если я продам, что я куплю потом, мне будет 40 копеек в долларов в кармане, это, конечно, потому что я тут мало вложу деньги,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 Так, что у нас такое? Ух ты, ⁇ лки, палки. Смотрите на эту статистику. А, ладно, ВТРС. Что это значит? Какая это у нас программа, что я точнее, э, акция? Бренд препараты. Портфель бионетологив. Ризный безпромикнос, поживчие товары. Товары. Хм. Сейчас у нас упала. О, растет. То есть, если я его продам, этот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 Сколько там? А, минимум 10 долларов. Ой, уже не 10, уже 11$ долларов. Раньше 9. А тут уже по десятке. Продаю, короче. Наверное. Потому что, как я понял, она потом пойдет, Потом, наверное, еще вырастет. А это по копейке пособираю. Или переожидать можно. Блин. А что правильно? Как правильно? Просто эта акция меня пугает. Она падает, растет. Я могу выбрать другую тактику, ой, другую тактику выбрать. Могу выбрать быструю тактику, могу выбрать медленную тактику. И мне нужно просто два монобанка. То есть там продавать-покупать, вот. А там э, ждать, купить и, и ждать. То есть сейчас доллар или евро. Я выбираю евро. Ой, доллар. Я купил бы доллар. Сейчас просто евро у нас э, с этим вот стабильность. А доллар падает, растет, сейчас нам вырос, думаю, доллар хорошо, думаю, доллар хорошо. Сейчас я, хочу, я хотел бы продать евро, но не сейчас, нам запретили продавать, покупать только разрешили. Хорошо, наверное, я подожду, когда будет можно, я куплю, тем самым эти вот копеек, кстати, можно благотворительно сделать в воинской армии. В принципе, тут, конечно, так входит в, в депозит а, вот комиссия, но, в принципе, можно тоже докупить там. Если вы хотите, чтобы я делал больше благотворительности, а не какие-то один 1% от всего, ну там, до 10%, ну, буквально, поэтому пиши больше, ведь сейчас нужно помочь, как-то я, знаете, в конце ролика прям подготовил, как-то так вышло, ладно. В общем-то, всем просмотром в Макс рис скорее всего, шучу, это была шутка. Хорошо, так, я вот смотрю, она упала. Я купил вот такой процент. Я купил, продал, блин, я говорю? Так, подождите, сейчас хочу узнать. Статистика вот такая. Она должна была быть такой. Колбания. Пять лет, 6 месяцев. Ух ты, как оно упало. Три месяца. Посмотрите на это. При пострели запомни акцию, классно. Три месяца, шесть месяцев. Так, я, как я понял, эта акция топчик. А тут сколько за шесть месяцев? Ну, смотрю, удивляюсь. Шесть месяцев. Да, она выросла, класс. Она вырастет, я верю в это. так Я уже себе что-то не верю. Что со мной? То есть можно эту акцию подождать, потом купить? Так, я, наверное, запутался, друзья, а -а -а, смотрим, блин, прям 5 лет смотрим, за пять лет, один год, Пять лет она потом упадёт, вырастить, то есть она сможет сейчас упасть, потом вырасти, так, я запутался, я не с рейдеру, но я знаю, что другую акцию купить строчно нужно, а эту акцию продавать или совместно эту акцию с этим акцией вести? Это будет как-то странно, наверное. Продать, купить или переждать. Или потом на еще ниже упадет. Вот эта мысль, капец, как тяжело. Так. Это сложно. Хорошо. Посмотрим, люблю, акцию. Смотрим за день. Она упала. Она растет. То есть, эту акцию срочно купить нужно. Но мне не хватит. Мне не хватит, вроде бы, да? Или хватит? Давай посмотрим. Сколько там стоит, хотя бы минимум, 10 долларов 15 центов. 10 долларов 15 центов, там еще комиссия и все. Смотрим с вами, сейчас узнаем. Ведь, если у вас очень мало там э, денег, то в принципе можете их сохранить для того, чтобы в будущем, чтобы было сейчас э, долларов гривны в гороны 10.15 центов до да? 304 гривня. Наверное, сейчас зайдем и ищем эти деньги. Если нет, то лучше, наверное, продам эту акцию и тем самым получится купить эту. Потому что сейчас я хорошо так, грубо говоря, вложил и пожертвование сделал, тысячу, в принципе, из себя там взял, потому что сказали, берите сразу, потому что если вы не продадите это все дело, то у вас тем самым, то есть, если не продадите, вы что запутался, если вы то отключат банкоматы ой, бан, бан, бан, банкомат все правильно то тем самым вы потеряете там деньги тем самым получается все нормально у меня будет так, сейчас наверно будем пароли так так так так так, давай все 400? 300? я что-то забылся, подождите то есть я могу там отоматься, да? 300, у меня в принципе есть 400 Фух, блин, осталось. Все же нужно подумать теперь. Так, теперь нужно и пополнить, да. А я с эти акции делать, что будем? Переждем. Просто сейчас это акса расти, нужно её срочно купить, а там продать. Биржа на вид починку. Сейчас работы биржи. Блин, я забыл. Двенадцать, двадцать три, Я до полдня. У рабочий день... Мы торгуем в онлайн режиме Когда биржа на пройдет, мы не знаем актуальные цены. Возможно, купить акцию в, викно, викно. Ну, в рабочие дни. Разумеваем. Давай за 6 месяцев. Давай так. Она еще раз упадает. Я уважаю. Думаю, что... Я уже почувствовал Добро. Хорошо, давай так. Просто смотрите, статистика. Она может падать и расти каждую секунду, каждую минуту. Так что я думаю, она пойдет. Я вовремя засекаю таймер и вместе с вами 16.30 заходим и, грубо говоря, ждем, когда упадет, продаем и э, покупаем и ждем, когда вырастет в будущем. Когда война закончится, посмотрим, сколько копеек заработали. Снимем новый ролик. Сейчас 16.30, да, Чтобы я был в активе. Только давайте без бомбы этих Сейчас просто в нашем городе будут бомбить, как я понял. Давайте без бомб, русские, давайте перемирие, хватит войны. 16-3, давайте зарабатывать, потом... Европу, хай, Украина вступит, а Россия уже не вступит, блин, из-за этого. Или вступит, кто знает. Ну, в принципе, Россия, Индия и Китай, они вместе будут там путешествовать, чувствую. Так, ладно, я себе напомнил, в принципе, себе напомнил. Так, понятно, понятно, понятно, понятно, сколько я подкрывал. Значит, всем, наверное, удачи, всем пока, потому что у меня недостаточно не памяти. Или вот-вот мы почитаем комментарий, короткий. А официально у вас нет войны. А, а, это в России нет войны официально. А у нас официально есть, да. Официально а войны вообще-то нет. Есть военноположение, есть а, война. Обычная война. На положение, когда ситуация такая вот. Всех берут. то ну, и желающие, поэтому можем оставаться дома. Потому что раньше об этом видео, э, об этом надо было э, кричать. Это сейчас по всему народу моей страны Украины шесть дней войны, которые официально президент не объявил. Так она идет 8 лет. И столько жертв, страха, горя, нечестия. И все эти испытания на себе уже восемь год, Донбасс. А про Крым не слово. Вот блин, предатель блин. А? Вы только представьте себе, 8 след люди испытывают на себе, что то мы шесть дней. Умно слово сказал. И это все эти 8 лет, их не замечали, и войны не видели. И тут 100 комментариев, блин. Столько лайков? 1300 и 100 комментариев. А там 225 лайков и 2 комментариев. Кото 167 лайков и 0 комментариев. Шок? Что творят? Ладно, я как-то уже перепутался. Так, давай обратно вернемся. 100 комментариев, давай из них выберем одного. Мэм сделаем, блин, интернет включу мне пишет недостаточно памяти из-за этого друзьям, друзья недостаточно памяти то есть у некоторых людей будут проблемы с этим как ее решить, Принципы в принципе, на интернете есть просто находите там Телеграмм включаете настройки там шестеренка, нажимаете ищите настройки Телеграмма ищите бла-бла-бла и настройки Android, Телеграмма настройки приложения Телеграмма ищите вот нажимаете ищите, потом нажимаете очистить кэш, наверное это будет плохо, очистить кэш это будет хорошо. Потом вы выбираете запретить файлы, будет долго у вас файлы, зато у вас на телефоне будет этих файлов. Или вы сами удаляете, ну понятное дело. Никто из этих мельных миллионными не выходил с плакатами нет войны никто не объявлялся что мы предоставили э, войны на Донбассе чтобы заставить Порошенко из Ленска выполнить Минские соглашения а я не понял что это за Минские соглашения То есть Адбас Луганск я понял ДНР, ДНР а, и Крыму дать потому что у них в прошлом такое написано было они отдали Крым, и забрали Крым. Зачем вы паритесь? Из-за этого у вас война, из-за этого Украина война, ну, у меня как бы война. Зачем вы паритесь из-за этого? У вас нечем заделать, там, хотя бы инвестировать, как я сейчас чем-то занимаюсь, интересным. Там, капля-капля за капля, и тем самым в будущем, я надеюсь, может быть, купим крутую тачку за это. Или пожертвование еще капли денег, чтобы дай бог там Бог давал. Только хотелось бы и военным, и детям там просто благотворительность. Только как вы уже знаете, мне не нравится там из интернета благотворительность. Я хочу вживую это все делать. Это просто не круто. Там как там Минские договоры, да, Киевские договора не было, не слышал. Московский договора, где-то слышал, наверное, да. Хорошо, киевские договоры. У меня договор. Вот так вот, я благотворительный фонд хотел бы отменить. Я хотел бы сам свои деньги приносить и отдавать своими руками. А не, ну может там на стол положить как-то некрасиво, или все равно, кто бы знает. Не, как-то некрасиво, знаете, на стол лучше. Если они работают. Если не работают, а грязные, то отдать лучше с деньгами, чтобы потом в будущем отдал. Там, руку-руку. То есть он, значит, он много раз халторщик был, лентяем, то, в принципе, рук руком рук будет работать это в будущем, что штука, но она работает если дать ему деньги положить здесь, на стол то, тем самым, он заслуживает их, он э, работал много для этого, как-то так вот так что я буду иметь на это в виду, если человек не работает, и деньги его рук рук то есть потом будущем у меня одно вернется, как я понял надо эту штуку почитать, кстати. Давайте у нас есть время, почитаем эту штуку. Это вот что-то понял, Почему? Кстати, а зачем мы это говорим? Почему нельзя давать деньги э, через руку? О, убивает, все хорошо. Э, примеры для богатства. Когда и как правильно давать деньги в долг? Что за, блин? Так ладно. Почему нельзя брать деньги из рук в руку? При другим параметрам вместе с деньгами можно передать болезни, грехи, нечис... не несчастья и проблемы другого человека. А тот, кто расплачивается, мог случайно отдать свое богатство или удачу.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 В общем, то было интересно. Всем удачи, Симбака. ДНЛ РНР, хани там живут, уже, в принципе, я только не пойму, если вы хотите жить, то скажите Рай Путину, Хай, блин, не слуган, забирает, и все, и им...